Здарова, братишка! Сегодня у нас будет прокачка королевы до 65 уровня, а также другие улучшения. А перед началом я бы хотел тебя попросить подписаться на канал и поставить лайкосик. Прокачались две башни бомбюшки, кстати говоря, и мы переходим к королеве лучниц. Ставим ее на 64 уровень и завершаем за книгу героев тут же, прям мгновенно. И чтобы поставить на 65 уровень, нам нужно провязать руну. И чтобы наш дарк не уходил в молоко, потратим его на коварных гоблинов. И ставим на последний уровень на 12 ТХ. Вот так вот, ребята. Наконец-то я дождался этого момента, когда я буду на фармить. Ну, это только через 6 дней, так что не факт. Заходим в лабораторию и ставим на апгрейд замораживающее заклинание. До последнего уровня на 12 ТХ и в целом в игре. А, можно было бы, кстати, я говорю, а, быстренько завершить и поставить другой ну, юнит. Ну, а, это книга всего. Я думал, книга заклинаний. Ну, ничего страшного. У нас есть э, 11 миллионов монет. Мы их потратим на башню лучниц. Потихонечку их буду качать до 16 уровня всех. Отправляем первую. У нас тут есть эликсир. Давайте его на забор сольем. И также покачаем последнюю башню лучниц. Э, последнего нашего рабочего займем. Вот и все, ребятки. Короткий видос. Да, Всем спасибо за просмотр. Всем пока.